всем привет дорогие друзья и хорошо вам настроения с вами рей мы продолжаем играть растения против зомби герои так посмотрим на наше задание так нанесите 20 единиц урона героем заморозгом и 20 единиц урона героем розой угу. значит заморозг сложновато мне конечно за него играть и вряд ли я смогу победить но 20 единиц урона я нанести попробую Но не ореху в доспехах Это бесполезно, по-моему По-моему, это будет бесполезно Что это у меня тут вообще тут такое? Подожди, у меня заморозка на гаргантюахах? Что-то новенькое С какого перепуга заморозка у меня на гаргантюах выходит? Я не знаю, ребят Что это будет тут происходить такое, а? Очень интересно Может нам кого-то сдуть? Давай сдуем Кого-нибудь Слушай, по-моему я здесь сфейлюсь он заколебал, а? Как он заколебал? Он получает 2 2,2, до да? Минус 2,2. Давай. Ага. Ну, так-то оно, наверное, будет... Поинтереснее Так, правильно Пошел отсюда М -м -м. Ну, давай сделаем Вот так Ага. Вот так он это да, делает. Хм. Надо ну, я сделаю его вот так. Опа, опа, опа. Так, ну что же, я понял, кто у него там находится Будто он восстанавливает хп ему, я не знаю Слушай-ка, даже пока не знаю, что тут сделать лучше Давай вот так вот Опа-на Нежданчик, если честно. Ха. Ага. Ну, давай попробуем. Так вот Опа-ма тун -тюн -тюн, тюн тюн Давай сюда Поехали Так, -с. что же мне сделать-то теперь? Давай-ка сделаем так и вот так. Ага, берет неуязвимость. допустим ага. поехали Ну -ты он погибнет в любом случае у нас получается да Он погибнет в любом случае. Так, уничтожает. Ну это ерунда. Так. -с. Ну что мы сделать можем? Мы можем сделать, наверное... А, тут у меня все, я понял. Погнали. Тюн-тюн-тюн-тюн-тюн Ага Это ерунда, ребят, это ерунда, то, что он там пыхтит это тоже ерунда, поехали. Замечательно это просто. Да крокодил тебе тут не поможет парень. Эх, крокодил, тебе этот не поможет Почему? Да вот потому Вот и все, друзья Что-то я давно не играл за Заморозга, я удивлен, что на Гаркантюахах он вырулил ну это прям... Прям... Респект, уважуха тут по-другому не скажешь. Ага, смотри. Получаем 110. 110 самоцветов. И нам нужно еще нанести 21 урона. Э, это розой. Тут выбираем розу. Вот за розу сейчас, конечно, будет прикольно играть Если не ошибаюсь, последняя колода, которую мы с тобой юзали Это, по-моему, на заморозках, да? То есть будем замораживать Ну, как по мне, лучше, конечно, на хилах Да, на заморозках Твою-то дивизию Ну ладно, попробуем Заодно проверим, есть ли у него валуны Или нету Есть Допустим угу. Так, давай сюда поставим Еще посмотрим, есть ли валуны Или нету, нету. И прекрасно Найс nice. Он ничего не стал ставить что то выжидает Хотелось бы узнать что Шаманство Ну сейчас в табло -то получишь Давай, что, не стал применять? Ну и прекрасно Ага Ботаник кислый щей у него Так, ребят, в табло. Обязательно надо врезать. Он что, будет применять, нет? Ничего он не делает. Так, давай здесь и заморозочку сделаем. И сделаем вот так. Угу. Уничтожает. Так, ну что, в табло обязательно, ребят, в табло. Ну и что ты встрял? ха ха Размечаешь зомби? Давай еще в лицо, ребята Так, еще в лицо Так, что мне тут лучше сделать? бы мне сказал, что лучше сделать, а? Давай, наверное, сделаем так. И вот так. Хорошо. Так, в лицо получше, но сработает защита. Так, еще в лицо. Ну, ему крышка, ребят. Три, четыре, семь. Да, все, ему хана. Вот тут Ирок сдался Блин, 4 единицы не добили мы ему, а Прикинь Просто 4... А, хватило нам А, ну он же еще... Он же лечился на 6 единиц Точно, ребята, все нормально, все у нас хватило Все шикарно Дрыка. Ну что, давай тогда сделаем с тобой взгляд в будущее еще, посмотрим, что у нас тут. Травяной кулак начинает игру с орехом с дровяком. Удастся ли вам обучить его тонкость обремесла с этой колодой телепортистом и зомби-джентльменом? То есть я буду играть за травяной кулак, получается? Нет, это он будет за травяной кулак. Фак, uh, ну давай так попробуем, что нам тут... Слушай, вот это вот хорошо Давай-ка я так, наверное, сделаю Поехали Но Вот это вот вообще не в тему, если честно И еще вытворяет Ну что я могу здесь, блин Что я тут могу сделать? Давай вот так используем И вот так О, ботаник выпал Ну конечно, ну конечно. Сейчас еще... А, нет, смотри, у него не было два удара по земле. Слушай, ну... Да я даже не знаю. Пока. Пока ничего не буду делать. Хочу просто глянуть, что у него. Ага. Ухухухухухухухуху. Но мы можем этого раздавить А здесь... Здесь прикрыться Поехали Плохо, груша, 5-4, блин Ну что, нельзя ставить или ставить или что? ниндзя поставим. Слушай, он достал своими грушами здесь, а мозги. Так Опа Так, это я не могу сделать Блин, 6 в лицо Так не хотелось бы получать А что сделаешь? Давай так Ты смотри, а Ты не офигел или чепушила Ты нечестная? Блин, пять и тут пять А мне эта бочка-то Две единицы урона наносит, наносит всем Ну давай посмотрим, что он там сделает Опять увеличивает Ты посмотри, что творит, блин, а? Да, друзья Сейчас пробьет, по-моему, мне Ракета, все, ракета есть, значит хорошо Значит хорошо, блин Что ж хорошего-то здесь Сейчас на атаку сделает, да? Ооо Понятное дело, что вот этого сразу бомбим угу. А если я так сделаю, то все равно разнесет же меня в пух и прак, да, ведь получается? Все, ребята, сфейлились да блин, нету, нечего мне поставить, понимаешь, нечего, блин. <звы> да. Проиграл. Профессор-то идиот просто. Просто идиот. Никогда за него не получалось играть. Ладно, давай. Одну, как говорится, партийку еще сделаем на дорожку и на сегодня хорошую. Просто выставил два каких-то там камказа... Да нету, у этого профессора, у него нет нормальных карт. Вот, он только может, блин, заклинания все применять. Дебильные, которые фиг куда ты еще применишь. Добор, нахрен не этот Добор всрался? Нет, вот на тебе карту Добора. На тебе карту телепорта. Толку мне от этого всего. Я с перец, мне-то нафиг не нужно было. Ты дураку было, понятно. Ну вот, опять начинается, ладно. Да с этим разберусь, я тут ничего страшного нету. Нанесет урон. Мы можем поставить это, это Стоит ли просто на него тратиться? Вот в чем проблема Ну, вон кактус есть хотя бы Как варик Смотри, что мы сделаем Так И вот так Если он там своими перемещениями хотел что-то сделать У него уже не получится это. А он наверняка его хотел убрать, да? Ага, ландшафтик ставит он поставил здесь ландшафт Смотрим дальше, кто у него там появится Курица, да, значит? Ну ладно Пускай будет курица Я Бонус на атаку решил Ну хорошо, давай бонус на атаку делай Причем потратил просто тупо в никуда Вот это вот все, что он сейчас делает Просто в никуда, ребят Ладно, это его проблемы Капитан Брейнс По-моему, мы уже дрались с Капитаном Брейнсом Буквально недавно, вот в прошлой серии Могу, конечно, ошибиться Ага Мистер Вкусняшка появился, да, у нас тут? Мистер Вкусняшка Давай я так поставлю Да, да, да, кровожадность и все тому подобное Может быть, конечно, делать делай заморозку Ну, ему крышка, понятное дело Так, у меня есть томаты рикошет рикошет так рикошет а рикошет так рикошет что я могу сделать не не не не даже не думай об этом парень об этом ты даже и не думай Об этом ты даже и не думай. Вот так вот ты значит делаешь? Давай, давай, давай. А -а -а -а -а -а. Смотри, смотри, смотри, смотри, что делает. Ты-ка смотри, что утворяет то здесь, а, друзья мои. И, смотри, что выплесывает Ну давай, поехали Так, смотрим, что дальше Ну, с этим разбираемся, получается, да? Ну, еще что-нибудь будет. Так, поехали. тун тун вот тун тун тун тун тун Хорошо. А у тебя две карты, ладно? М -м -м, какая красота, посмотри. ха <смех> Понятное дело, что ему тут ничего не светит, ребят. Понятное дело. В орех попадет одно касание. Все ему. Кирдык. Поэтому я даже... Даже, как говорится, не сомневался, что здесь будет победа за нами. Ну что, дорогие друзья. На сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.